Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России". Сегодня в студии с вами я, Даниил Константинов, а в гостях у нас правозащитник, общественный деятель, член Совета Правозащитного Центра «Мемориал» Сергей Давидец. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, во-первых, я вот хочу поздравить с освобождением. Вчера, насколько я знаю, вы вышли из спецприемника после отбытия административного ареста. И первый мой вопрос, поскольку не все наши телезрители сидят за лентой, не знают, что лично происходило с вами. Расскажите, пожалуйста, как вы там оказались? Спасибо большое за поздравления. Действительно, да, вчера освободился я после того, как 10 суток отбыл полиции в спецприемнике. Собственно говоря, утром... 25 числа меня при выходе из дома подкарауливали какие-то люди в штатском, которые оказались сотрудниками Уголовного русского Вода Щукина, э, которые припроводили меня сперва в этот самый Вода Щукина, где сообщили, что на, на, на меня намерены привлечь по статье 20.2, но все подробности мне расскажут о Водомещанске, куда меня должны перевести. Ко мне. То есть, я прошу прощения, вас задержали сотрудники уголовного розыска да, да, да, да. по административному делу? Да. Ну, а как они говорили, им было поручение меня разыскать и, соответственно, задержать. Ну, вот они это сделали. При том, что никто не пытался мне прислать никаких повесток, позвонить, прийти и пригласить. И, соответственно, если бы это случилось, я бы пришел. Я не согласен с преследованием, но как-то глупо играть в кошки-мышки. Понятно, что в любом случае возможности меня найти у них есть. Но Вместо этого вот они избрали такой странный способ, соответственно, потом вот Водощукин, откуда меня уже не выпускали, не, несмотря на там, требования мои адвокаты, которые туда приехали, приехавшие сотрудники ЦП перевезли меня в Водомещанское, где меня задержали для составления протокола. Хотя, опять же, у них не было сотрудников, составляющих протокол воскресенья. Несмотря на это, в воскресенье в первом плане дня они сочли необходимым меня задержать для этого и оставить там на 48 часов. Протокол они собрались составить только вечером в понедельник, то есть практически через полтора суток. А в суд меня отвезти успели только в середине дня, во вторник. И только вот вечером в понедельник я узнал, что речь идет о том, что... Мне вменяется ретвит из всяких комментариев, твит Леонида Волкова о том, что 21 апреля должен был состояться митинг в поддержку Навального с требованием оказания ему медицинской помощи, ретвит сделанный 18 апреля, вот только 25 они дошли до меня с этим протокол... с этим рапортом ЦП, ну а дальше mm -hmm. все просто и очевидно, то есть понятно, что суд совершенно не критически, что в первой, что во второй инстанции э -э просто переписал все, что было в этом рапорте написано, э -э на мой взгляд, совершенно неправомерно оценив ретвит. Да и не только на мой, а с точки зрения здравого смысла и норм права, и позиции Европейского суда, совершенно неправомерно оценив ретвит как организацию несогласованного мероприятия. вы проходили как организатор, да? Да, да, да. То есть последние тенденции, но они уже не такие новые, но столь массовое применение. То есть получается, что у одного мероприятия просто какие-то легионы организаторов, Хотя, конечно же, <смех> упоминание о времени и месте мероприятия не является организацией. А преследовать э, вообще за мирную реализацию права на свободу собраний, конечно, нельзя. Ни организаторов, ни участников. Это совершенно четкая позиция Европейского суда. Ну, это все, в общем, предсказуемо. А дальше вот 10 суток, оставшиеся 8, точнее говоря, суток, я провел спецприемники во мнебниках в общении с людьми, чтении книг. В общем, не бесполезно. К этому мы еще вернемся. Но вот у меня возник по ходу разговора такой вопрос. Те сотрудники уголовного розыска, которые вас задерживали, то есть профессиональные соскари, полицейские люди, которые привыкли работать с настоящими преступниками, бандитами, они не испытывали никакой неловкости, когда задерживали вас? Ну, мне это оценить сложно. Как я понял, все это им в общем, совершенно не нужно. Они были недовольны, что им пришлось этим заниматься. Но люди в погонах выполняют приказы. Они пытались всячески абстрагироваться от этой ситуации. Они вот только выполняют задачу по задержанию. Они даже в связи с чем, собственно говоря, они меня задерживают. С неохотой объяснили то, как, когда мы с адвокатом потребовали отпустить меня. Поскольку вообще непонятно было, зачем они меня туда привели и удерживают. Они жаловались, что дело тяжелое, что они сбились с ног поисках меня и других организаторов. Да? Видимо, да, людей. Ну, не знаю, были ли в Щукина другие, а потом э, вот те, те эшники, которые меня везли в Мещанское, тоже по дороге э, рассказывали, как они там б, б, б, б, без сна и смены э, ищут. Э, организаторов и потом люди с которыми я столкнулся спецприемники тоже мне рассказывали и про тех сотрудников которые задерживали и оформляли их то есть действительно большие усилия на это потраченные сотрудники не рады тому что на них такое время, но делать нечего а насколько я знаю, это для вас первый административный арест, и к его условиям, и к тому, что вы увидели в ходе этого административного ареста, мы еще вернемся, но я бы хотел спросить вот о чем вас. Вы ведь правозащитник, довольно известный человек, который всегда выступал скорее как человек со стороны, как человек, оценивающий, аналитик, пишущий справки, оценивающий уголовные дела. Почему все пришло к тому, что вот вас и таких, как вы, тоже задерживают? Ну, все-таки, пока они меня по по по подвергли преследованию не непосредственно за правозащитную деятельность, хотя, на мой взгляд, информирование об акции в поддержку политзаключенного – это, в общем, тоже довольно правозащитное действие. Но, тем не менее, это все-таки не совсем одно и то же специфический формат. То есть, скорее, я думаю, что они… Каждый раз постепенно расширяют количество людей и набор людей, которые подвергаются преследованию. Нет, это не первый раз такое. В этот раз и я попал в эту обойму. Не уверен, что это как-то связано с моей деятельностью основной. Тех людей, которые осуществили такие ретвиты, репосты, их довольно много по всей стране. Я себя как-то не отделяю от них. Просто в этот раз, мне кажется, выпал жребий мне. Да, мы знаем о том, что был задержан профессор РГГУ, был задержан на рабочем месте ученый, лауреат государственной премии, которую, кстати, ему вручал лично Путин. Был задержан Леонид Гозман. Ну, то есть огромное количество людей самых разных профессий и довольно высокого социального статуса, что и привлело внимание общественности к этим фактам. А в какой спецприемник вы попали? Во второй, мневники. Мневники. В каких условиях вас содержали, вы могли бы рассказать? Да, с удовольствием, Ну, вот, как вы точно отметили, для меня это опыт первый, как-то до сей поры Господь миловал, хотя, в общем, среди моих друзей, которые практически все так или иначе к протестному движению принадлежат, мало осталось тех, кто... Никогда не отбывал административного ареста, так что ну, вот, в общем вполне естественно было ожидать, что когда-то и я туда должен попасть. А до того все вот больше встречал людей как оттуда. Но вот теперь попал сам. Ну, насколько вообще можно ожидать там, качественных условий, там, дружественного персонала и всякого такого в таком месте, настолько они были. То есть не скажу, что какие-то специальные нарушения прав или что-то было упиюще, безобразно, там, не знаю, питание, условия. Все, что положено, давали прогулку, звонки, кормили. Ну, а, собственно, что от них еще требовать? А, в общем, все совершенно обычно, как, как и следовало бы. И более того, наверное, чуть лучше э, тех страхов, которые, естественно, бывают в такой ситуации. По крайней мере, там Тараканов, какой-то особенной грязи, каких-то страшных людей. Ничего такого я там не встретил. Вы написали в своем посте после освобождения, что для вас пребывание в спецприемнике оказалось очень интересным опытом социального взаимодействия. Вы могли бы объяснить, что вы имеете в виду? С удовольствием. Ну, с одной стороны, хотя я имел в виду не это, я просто познакомился с такими же, как и я, людьми осужденными, либо за участие в митинге, либо за репост. То есть, ну, как, э, все, все их там отдельно выделяют как политических, но ну, они и на самом деле отличаются от всех остальных, кто отбывает наказание и все время каким-то образом объединяются друг с другом. Там, Михаил Светов в это время там отбывал наказание, с которым я, там, двое с половиной суток провел в одной камере, познакомился, собственно говоря, впервые лично. Блогер и писатель Дмитрий Чернышов. С ним на прогулках я встречался и тоже познакомился. Ряд еще молодых людей, которые за то же самое подверглись аресту. Это интересный опыт ну, вот внутри протестного сообщества. интересная коммуникации, новые связи, знакомства. И я думаю, что они сохранятся, как-то разовьются и продолжатся. Это само по себе интересно. Но имел я в виду, Скорее, конечно, опыт общения с людьми, которые не за, условно говоря, политику были арестованы, которые принадлежат к таким группам и слоям, с которыми я обычно не взаимодействую. Там вот, в камере на 9 человек, в которой я все, все, все эти 8 дней провел, там, кроме меня и еще одного осужденного по статье 22, арестованного по статье 22, были люди, которые... там. За употребление алкоголя, за неуплату штрафов, за неуплату алиментов, за хранение наркотиков, за мелкое воровство, за управление в нетрезвом состоянии, за управление без прав. Ну, вот этот стандартный набор. Да? И... И... И Вот эта коммуникация мне показалась очень ценной. То есть она, во-первых, позволяет понять просто все-таки, чем живут люди, с которыми ты обычно не общаешься как они живут, что они думают, пообщаться с ними, попробовать их убедить в чем-то в конце концов, объяснить, что и зачем делаешь ты, объяснить свое представление о существующей политической ситуации власти, узнать их представление. Мне это было интересно, так или иначе, вот все это время какая-то такая коммуникация происходила, и я... Именно ее вот, считаю очень интересным социальным опытом. И, да. что же, и что же думают эти люди, которых, наверное, можно классифицировать языком Владислава Суркова, как глубинный народ все-таки, да, ну или около глубинный народ, да? Более или менее, да. А что они думают о том, что происходит? Большая часть из них э, недовольна властью, недовольны властью практически все, наверное, да? То есть там, вот, человек 10, с которыми я общался, они недовольны властью, недовольны э, лично Путиным хотя никакого внятного понимания, почему это и что с этим делать, у них нет. У них нет ясного понимания, что такое политическая оппозиция, чем она занимается, зачем вообще люди выходят на митинги. Но вот, собственно говоря, в процессе нашей коммуникации я и старался это разъяснить. Пытался какие-то там, не знаю, научные и социальные основы под подвести. Они считают, что вот Какие-то люди в своих интересах управляют страной, в частности, Путин. Да? Все это схвачено. В общем-то, это правда. Все, да, да, да, да. Все это такая мафия. Поэтому у, них, у нас особых разногласий и не было на этот счет. То есть я вам под это могу подвести какую-то там, там юридическую, политологическую, социологическую базу, но им, собственно, она и не нужна. Да? То есть, скорее какие-то частные вопросы, которые из этого проистекают, они могут быть э, могут иметь место, и я могу пытаться на них ответить, что-то разъяснить. Мы вот очень эффективно взаимодействовали и нашли общий язык со всеми. Ну, то есть, на самом деле, никакой большой любви лично к Путину. И, в общем, к режиму у людей такого рода нет? да? Не заметил ничего такого. То есть, наверное, может быть, такие люди есть, но вот тот десяток человек, с которым общался я, нет, он не отмечен знаком любви к Путину, никоим образом ничего такого не увидел. А как вели себя сотрудники полиции, которые работают на спецприемнике? Ну, один такой казус, наверное, был. У меня была первоначальная футболка с надписью «Свободу политзаключенным». «Stop political repressions». Я даже в общем, не специально ее, чтобы там, не знаю, реализовать протест, принес, так уж как получилось, что я оказался в ней. И вот мне сделали замечание, сказали, что спецприемники такое нельзя, что тут такие политические декларации недопустимы. Но это была частная инициатива одной сотрудницы. Я не согласился с ней, как мне потом сообщили, она написала на меня докладную, но никаких последствий это не имел. Ну, правда, и я не ходил в одной футболке все время, то есть потом я просто поменялся в связи с тем, что она уже испачкалась. А в целом они, я бы сказал, были весьма лояльны, опять же, лояльны не в смысле там какого-то политического согласия, вот с ними я не обсуждал политические вопросы, а в смысле, ну, некого дружелюбия ко всем задержанным, то есть они то есть такой прицельной агрессии не было? Не, не, не, они никак не выделяли, я бы сказал, политических. Скорее, наоборот, с пониманием относились, что это люди явно не криминальные. То есть, там, э, приходили как-то они опрашивать на предмет того, э, сколько судимых, сколько несудимых среди арестованных. И вот в ходе этого вопроса там э, мне... И, Товарищу, который тоже был по 22, в моей камере даже не пришлось отвечать, глянув на нас, он сказал, ну, с вами все понятно, uh, вы не судьи. Ну, то есть, вполне дружелюбный интерфейс взаимодействия, такой же, как со всеми остальными. А, кстати, как вы думаете, такой очень расплывчатый вопрос... Но, тем не менее, возникает в ходе этого разговора, как вы думаете, почему в Беларуси настолько жестокое было обращение с административно задержанными? Откуда это простекает и почему такая разница с Россией? А, ну, там-то это ведь было не задержание, не административный арест как наказание. Там реально власть зашаталась. И стоял вопрос выживания власти. И это была, ну, прямо война, да? Тут понятно всякому, что вот эти вот несколько человек в очках, они или без очков, неважно, они принципиальные угрозы власти не представляют, что власть осуществляет репрессии еще на дальних поступах к, к тому, чтобы они какую-то реально поколебали ее основу. И это всем понятно, и просто нет не об, нет такого озверения, нет такого озлобления, потому что эти люди не сомневаются в том, что они на стороне силы. Ну, с другой стороны, в Беларуси я не был Это вот так можно интерпретировать в ситуации, когда власть боится, что ее прогнали того гляди прогонят, она специальным образом настраивает и своих служителей. Поскольку тут такого не было, то я не, не вижу причин для того, чтобы они испытывали какие-то эмоции. Негативные. А может быть, наши полицейские менее распропагандированы? Вполне вероятно, что это так. Но поскольку все-таки вот политических разговоров я с ним практически не вел, то мне трудно сказать. То, что некоторые из них симпатизировали, мне и другим политическим... Мне показалось так. По каким-то каким отрывочным фразам, там, не знаю, комплимент моему выступлению в суде, они сделали недоумение по поводу всего происходящего, выражали, но... Ну, люди на службе. Но да, может быть и так, может быть и так. Опять же, просто я не так хорошо понимаю, как устроена политподготовка Беларуси и чем она отличается от политподготовки наших э, полицейских. Знаете, не могу не перевести разговор в такое бытовое русло, потому что я в свое время тоже отбывал арест в спецприемнике еще до своей отсидки в СИЗО. И мне там не понравилось. Мне не понравилось многое, начиная с бытовых условий, от каких-то ужасных избитых, рваных и грязных матрасов, от ужасных таких вот туалетов в чисто-тюремном стиле без всякой двери и занавески. От еды, которую нас кормили, а кормили, я помню, нас э, кашей с рыбьими головами. Очень интересное было такое да. блюдо. Каша и ну, таких, много рыбьих мелких голов. там. Вот У вас такие же были условия или лучше все-таки? Вы знаете, мне кажется, они с тех пор улучшились несколько. То есть понятно, что да, там, жесткие эти шконки, да, плохие матрасы, да, там, такое рваное какое-то куцое белье. Ну, это, в общем, было бы ожидаемо. Но, тем не менее, там дверь деревянная для туалета сделали. сделали Еда неприемлемая. То есть, вот этим каши с рыбыми головами нет. Не кормили обычной едой такого ну, среднего столовского уровня, ничего сверхъестественно плохого. То есть прогресс вот. все-таки идет медленно. Да, мы... прогресс некоторый идет. То есть там не знаю, раз в неделю водили мыться. Каждый день 15 минут звонить. Перелимита Обычно. не было в камерах? Нет, нет, нет. Э, опять же, поскольку, как я понимаю, э, постоянные аресты политических стали делом обычным, э, они да они просто, как я понимаю, и не готовы принимать больше. То есть, вот, когда я туда попал, был спецприемник полностью был забит. В каждой камере было количество э, соответствующее числу мест. То есть это было, по-моему, 48 человек, вот, а больше туда просто не влезает. Если больше, они уже везут в другие спецприемники, ну и как мы зимой видели, даже при необходимости открыли специальный временный спецприемник на базе центра содержания иностранных градусов. Мне кажется, там технически невозможно перелимит осуществить. Ну, то есть, вот есть некое количество спальных мест, куда засунуть еще человека, то есть все-таки это не СИЗО, где люди по очереди будут спать. Ну, по крайней мере, его не было точно, и мне не очень понятно, как он мог бы быть реализован. Последний вопрос именно о спецприемнике. Скажите, пожалуйста, вас не напугало это заключение? Нет, нет, нет. Ну как, 10 суток я, к сожалению, не мог заниматься своей работой. 10 суток я был оторван от семики. Это в любом случае неприятно. В то же время я там, не знаю, прочитал интересные книжки, пообщался с людьми и интересными людьми, и вот этими просто новыми для себя людьми, и тоже интересными. То есть бояться тут особо нечего, просто, ну, вместо того, чтобы заниматься своей работой, приходится заниматься чем-то, к чему тебя вынуждает ситуация. Это минус. А все остальное не пугает меня. Просто очень часто спецприемник рассматривается как такое предверие ада, трамплин для перехода уже в следственный изолятор в России, в том числе для политических. Вы как-то морально готовы к такой возможности? Морально быть надо готовым всегда, если ты, в принципе, занимаешься какой-то общественной деятельностью, правозащитной деятельностью в России. Потому что понятно, что в какой форме и на кого... Будут направлены репрессии каждый следующий момент, предсказать невозможно. Конечно, готовым быть надо. В то же время, ну, у меня и не было особых страхов, связанных со спецприемником, поскольку все-таки ну, я слежу за ситуацией понимаю, что, что, что там может, что должно происходить. Очень много моих друзей и знакомых этот опыт имеют. Ну, это оказалось даже менее страшно и травмирующе, чем можно было бы ожидать. Вот. Ну, бог с ним, со спецприемником. Я вот что хотел спросить, вы же продолжаете сейчас э, заниматься правозащитной деятельностью, анализируете репрессии. Вот какая-то есть информация о том, вот все-таки есть ли какие-то итоги э, преследований после вот этой череды э, митингов в защиту Навального? Ну, собственно говоря, ничего принципиально вот за последние дни в этом смысле не изменилось. То есть это накапливающееся количество уголовных дел, людей, привлеченных по уголовным делам, по самым разным статьям, то есть там больше 10 статей самых разных, в том числе весьма абсурдных. Это десятки людей, которые уже лишены свободы, либо находясь под стражей, либо приговорены к реальным срокам. Это многие десятки людей, которые просто подвергнуты уголовному преследованию еще находясь на свободе в данный момент. И количество это растет, то есть вот этот вот маховик еще даже не зафиксировался на какой-то такой э, окончательной позиции, да, то есть он раскручивается еще дальше. А какие наиболее абсурдные статьи применяются? Ну, абсурдные статьи это в первую очередь, конечно, воспрепятствование движению пешеходов, Пешеходов. В частности, и пешеходов. В принципе, это сама редакция, конечно, нелепая. Это редакция, которая только в декабре была принята, статьи. А раньше речь шла о воспрепятствовании Движению транспорта в связи к повлекшему какие-то тяжкие последствия, в этом хоть есть какая-то логика в отдельном наказании за такое действие. А теперь э, наказание предусмотрено за воспрепятствование как движению транспорта, так и пешеходов, которое могло бы повлечь, которое создает угрозу. А эту угрозу мы знаем, как оценивают, все. следователь говорит, что угроза была. Хотя ничего не случилось. И э, в Москве вот под домашним арестом находится Глеб Марьясов, но можно ожидать, что будут и другие э, обвиняемые по московскому эпизоду. Ну, по московскому делу этому. А в других городах дела тоже есть, но, насколько я понимаю, ну, я вот еще не успел обновить свое знание ситуации, э, по сравнению с тем, что было 10 дней назад, полностью не успел, э, на тот момент не было еще обвиняемых непосредственно. Но если дело есть, то обвиняемые найдутся. То же самое э, в связи с тем же самым в Перми, если мне память не изменяет, э, дело о хулиганстве, например. То есть хулиганство выразилось в том, что люди вышли на проезжую часть. 213-я, да, статья? Да, да, да. Это тоже вот совершенно, мне кажется, абсурдное обвинения. Ну, а большая часть, это, конечно, 318-е применение насилия к сотруднику правоохранительных органов, представителю власти. Хотя, а конечно... было ли это насилие-то вообще в таком массовом порядке? Или до кучи судят? Нет сомнений. Если какие-то эпизоды насилия и были, то они были, во-первых, эпизодические, а во-вторых, они... Большей частью в подавляющем числе случаев были вызваны неправомерными действиями власти в целом и сотрудников правоохранительных органов в частности, потому что люди вышли на мирную акцию, очевидно, что цели применять насилие у людей не было. У них было желание выразить свое мнение, свою позицию по общественно значимому поводу, связанному с незаконными и преступными действиями власти в отношении Навального. И вместо того, чтобы содействовать реализации права э, на свободу собраний, власть всячески ограничивала эти, э, эту реализацию, а потом еще и стала применять массовое насилие по отношению к участникам. В ответ некоторые из них каким-то образом, каким какими-то эпизодами встречного насилия ответили. Но невозможно рассматривать эти действия вне контекста того, что происходило, вне контекста того, что делали сами сотрудники правоохранительных органов. Зачастую это просто была необходимая оборона, то есть вполне правомерные действия со стороны участников митинга. Были эпизоды превышения, вероятно, были эпизоды проактивных, но это совсем небольшое число эпизодов. А большая часть дела не просто необоснованные и полностью игнорирует неправомерные действия самих полицейских, сотрудников Росгвардии. И ведь ни одного из них не, не, не, под, не подвергли преследованию никакому. Да? Ну, понятно, Дело да. не возбудили ни в отношении никого. Это вопиющая несправедливость и, и вопиющий неравный подход. Вот, там, того, кто ударил пожилую женщину ногой в живот, даже найти не смогли, как выясняется. Один. Хотя он приходил к ней Хотя извиняться. он приходил да. извиняться, да, но тем не менее выяснилось, что он как-то вот анонимно приходил. <смех> Ой, да, всерьез очень сложно вообще обо всем этом говорить, к сожалению, с правовой точки зрения. Но, знаете, сегодня 6 мая, годовщина событий на Болотной площади в 2012 году, и у меня вот такой вопрос возник. Я помню, что вам его уже задавали, но я вот хочу, чтобы вы уже с сегодняшней точки посмотрели на это и ответили. Когда произошли события 6 мая, и начались репрессии, общество очень серьезно это отреагировало, был создан комитет 6 мая, большинство протестующих и в целом общество знали имена людей, которые подвергаются преследованию, их поддерживали, ходили к ним на суды, писали им в огромных количествах письма, передавали передачи, свали деньги и так далее. Вот после этой волны протестов почему-то я не слышу почти ничего. О людях, которые э, пострадали от преследований после этих митингов? А ведь это получается даже уже сотни людей, скорее всего, даже не десятки, а сотни людей. И о них толком как-то никто не говорит, не создается никаких комитетов, да и сам как-то штаб Навального, ну я имею в виду его команду, не сильно акцентируется на этом внимание. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, штаб Навального – это не правозащитная организация, никаких специальных обязательств такого рода на них не лежит. Они сами в данный момент подвергаются разного рода преследованиям. А с тем, что никакой солидарности нет, никакой поддержки нет, я не согласен. И ОВД «Инфо», и «Дел 212», и... Мы в меру сил в мемориал Союз Солидарности с политзаключенными стараемся эту помощь оказывать. Другое дело, что просто масштаб репрессий по сравнению с 2012 годом гораздо больше. То есть, помимо вот этого конкретного набора дел, вытекающего из подавления акций в январе-феврале. Есть же огромное количество других пальцев. Ну вот там, не знаю, Андрею Боровикову назначили там, 30 числа 2,5 года за э, размещение э, клипа. Да, угу. да, да. Это никак не связано, но это что же такое выпиющее дело, которое привлекает все внимание? Есть огромная конкуренция э, за внимание, масштаб репрессии очень велик. И э, с другой стороны, как мы тоже, по-моему, говорили, едва ли не с вами, в отличие от болотного дела, которое было, тем не менее, одним делом, то есть было дело с номером, по нему проходило определенное число людей, и они, к тому же, были в Москве. То есть, все это происходило перед глазами. А сейчас никакого единого дворцового дела нет. Есть десятки, десятки, по-моему, уже под сто разных уголовных дел в разных регионах, против разных людей с разными обвинениями, что, конечно, и восприятие людьми затрудняет, и э, проявление внимания к конкретным э, людям затрудняет. Но э, я уверен, что вот, масштаб солидарности в обществе сейчас, вообще говоря, больше. И, э, и эти люди тоже поддержку получат. Просто тут вот в силу вот этой вот... Э, Гораздо более сложной структуры репрессий, с одной стороны, и более высокого уровня репрессий, в принципе, сейчас, может быть, не так быстро это происходит, и, может быть, да, не так слышны будут именно каждого, но это и понятно, 90 имен по разным делам просто невозможно запомнить с такой же эффективностью, как можно было запомнить там 10 имен, которых, к тому же, там... Каждый день на одной фотографии суда можно посмотреть, но я не драматизировал бы это. Я понимаю. Вы упомянули, что команда Алексея Навального сама подвергается репрессиям и действительно подан иск в суд о признании ФБК и штабов Навального экстремистской организации. И Вот вы, как профессиональный юрист, можно сказать, и правозащитник, как оцениваете шансы, ну, скажем так, движения Навального, назовем это так, на продолжение вообще какой-то легальной работы? Есть такие опции или практически нет? Ну, вот в традиционной битве, там, я не знаю, брони и снаряды, да, всегда идет какая-то конкуренция, и это все равно соревнование. Понятно, что у режима огромное количество ресурсов, и дело не в юридических конструкциях, там, запрете того или всего. Они фактически, конечно, будут давить и дальше. Но в то же время, сколько людей финансировала деятельность штабов Навального и ФБК? Это же там, десятки тысяч людей, насколько могу понять. Ну, вот я сам тоже финансировал, и многие другие небольшими суммами регулярно помогали. У них есть мощная база, они делают то, на что есть спрос, и что пользуется поддержкой. А значит, так или иначе, какие-то формы найдутся. Я не готов за них придумывать, какие именно, но то, что там совсем задушить это движение власти удастся, я уверен, что это не так. Уверен, что они найдут форму какой-то деятельности даже в этих условиях. Ну, а как, какую? Леонид Волков уже заявил, что ребрендинг не имеет смысла, потому что в любом случае придут за следующим брендом и признают его экстремистским. Ну, конечно, конечно. Но э, в конце концов, то есть, э, сайт э, иметь это возможно. Делать расследование это возможно сложнее осуществлять финансирование, у них не будет юридического лица. Да? Проблема в юридическом лице и неком бренде, да? Ко который будет объявлен экстремистским. Но я полагаю, что и без российского юридического лица, и без там, конкретного бренда можно вести деятельность, можно вести расследование, можно делать какие-то предложения, связанные с общественной жизнью. Да все, что угодно можно делать. Нет, я не думаю, что это такой уж критический вопрос. Да, жизнь будет сложнее. Сложнее будет, например, иметь штаб в каждом городе. Но деятельность их не сводилась к этому. Вы, наверное, знаете, что вчера был внесен целый букет, назовем это так, мертвых цветов, да, пакет репрессивных законов, в том числе запрещающий людям, причастным к деятельности экстремистской организации, баллотироваться... В депутаты Государственной Думы. Причем интересный нюанс этого законопроекта заключается в том, что он вводит обратную силу в прямом, судя по всему, нарушении со статьей 54, частью 3, статьи 56 Конституции Российской Федерации, говоря о том, что не будут допускаться до выборов даже те, кто. А за три года или за год до принятия решения о признании организации экстремистской либо руководили ей, либо там принимали участие в ее деятельности. Вот Как вы считаете, каков шанс вообще устоять вот этому пункту об обратной силе? Пойдут ли власти на то, чтобы прямо нарушить даже собственную конституцию? Я думаю, что Конституционный суд найдет казуистическую возможность объяснить, почему вот именно это ретроспективное применение закона не является тем, которое является на, описано в Конституции, думаю, что, скорее всего, так и будет. Хотя, в конце концов, ну, даже если они введут этот запрет там, и без ретроспективы, это все равно, конечно, очевидное ограничение прав, прав людей, прав граждан России. Необоснованная совершенно. Но я думаю, что, к сожалению, примут именно в такой форме, потому что сейчас перед выборами для них принципиально отсечь э, людей, которые поддерживали деятельность Навального еще до того, как она была, будет э, признана экстремистской. А если эту рет ретроспективность убрать, понадобится... Гораздо больше усилий для этого. Поэтому я думаю, что э, с нашим конституционным судом проблем не будет. Понимаю. А, такой вопрос, наверное, один из последних на сегодня. Я бы хотел о других поговорить: политзаключенных или просто преследуемых. Мы видим, что расширяется практика преследования религиозных меньшинств и вообще людей, которые относятся хоть к каким-то религиозно-мистическим либо философским группам. Вот одна из последних новостей – это административное дело против инструктора йоги за празднование праздника Шивы или чего-то подобного. Как вы думаете, скоро ли у нас запретят вообще тренинги по йоге и медитации? Да нет, тренинги, я думаю, что не запретят, просто будут прилагать все усилия, чтобы там не было никакого идеологического, духовного компонента. Да? И не то, чтобы он вредит как-то власти, но, к сожалению, вот этот вот конвейер, он работает в полуавтоматическом режиме, то есть есть необходимость у соответствующих служб получать палки, путем составления административных протоколов, есть какое-то подразделение, которое вот за эти дела отвечает, ну, они используют нелепый закон, который призван дать возможность репрессировать любого, кого понадобится, для, в общем, несоответствующих. Ну, я не понимаю, чем йога вредна путинскому режиму. А как вы думаете, откуда вообще возник, возник вот этот импульс преследования религиозных пешинств, в особенности свидетелей Иеговы, в такой форме, которая сравнима, наверное, только с двумя режимами, это сталинский ВССР и гитлеровский в Германии? Да, мы тоже вот, уже, по-моему, не раз все обсуждали. То есть, ну, логика понятна. Они пытаются убрать все, что э, имеет некую собственную, независимую от власти основу идейную, и служит э, основанием для объединения людей, тоже независимого от власти. Это воспринимается как угроза. Любое объединение на независимой от власти основе, особенно массовое, ну серьезно массовое, это потенциальная угроза, ее следует подавить. Но другое дело, что та, все-таки таких объединений довольно много, и почему именно свидетели Егова оказались на острие удара, я думаю, что потому, что у них центр еще в Соединенных Штатах находится, mm -hmm. именно это воспринимается, насколько можно судить властью, как наиболее угрожающая конструкция. В конце концов, и признаны призванные террористические мусульманские или экстремистскими мусульманские организации, они тоже все так или иначе связаны за границей. Таблиги Джамат, и предполагаемый Нурджалар, и Тахрир которые террористически объявлены, они все так или иначе связаны за границей. То есть, вот, репрессии все направлены против таких организаций. Но, честно говоря, все-таки преследование свидетелей ЕГОУ стоит особняком, и мне оно кажется какой-то такой ошибкой, эксцессом. Потому что, ну вот в отличие от других компаний, оно уж вот напрямую никакой пользы не приносит власти, а приносит явный вред. То есть, Большинство, мне кажется, людей, которые что-то про это знают, они осуждают эти репрессии. Безобидность свидетелей Егова, она бросается в глаза. То есть и с точки зрения международной репутации, и с точки зрения э, симпатии внутри страны, ничего хорошего власти эти репрессии не приносят. Э, я вот искренне надеюсь, что когда, наконец, Европейский суд вынесет решение по жалобам свидетелей Егова, а он все пока еще не, не соберется это сделать. А очевидно, что она будет в их пользу. И это даст российской власти возможность э, отменить решение о признании управляющего центра экстремистским. Но ведь это повлечет за собой вал отмен уголовных дел и приговоров по делам свидетелей. Это сколько? несколько десятков приговоров. Отменят, что же. Ничего страшного, вы думаете, да? Нет, ну, я не думаю, что власти там следует этого бояться. Чего боятся Выплаты реабилитационных денег, эти деньги весьма невелики, и по решениям Европейского суда Российская Федерация выплачивает больше гораздо. Ну, просто вот это вот клинчевая ситуация. Их десятки тысяч в России. То есть продолжение этих репрессий, оно приносит только... Там, не знаю, цифры отчетности для региональных э, центров противодействия экстремизма и ф, управления ФСБ. Никакой пользы лично Путину и вообще вот, там, правящему клану от того, что этих несчастных свидетелей Его сажают в тюрьму, нет наоборот, явный вред. То есть это какой-то странный казус. Они даже пропагандистки не могут никак то использовать. Это вот просто чушь. Кстати, к слову... Это прошу прощения, это, мне кажется, как раз характерное проявление того, что система все больше идет в разнос, что она в принципе неэффективна, даже с точки зрения своих интересов. Она принимает глупые, вредные решения, которые вредят ей самой. Кстати говоря, об отменных приговорах, приговоров и декриминализации статей. Мы помним с вами, что какое-то время назад была декриминализирована 282-я статья, была введена фактически административная приюдиция. По вашим данным, это как-то сказалось на числе политзаключенных и в целом преследуемых людей по вот этому составу? Ну, по этому составу, конечно, очень существенно сказалось. То есть статья 282 стала очень редкой статьей с точки зрения лишения свободы. Да и вообще применения. То есть такие случаи есть, там тот же Синица, например осужденный именно по 282 -й. Но э, раньше эта статья была наиболее массовым э, инструментом для вот, репрессий не только в отношении инакомыслящих, но вообще случайных людей фактически. Э, и именно поэтому -то они ее декриминализовали, на мой взгляд, не из соображений гуманизма, а исключительно потому, что она перестала выполнять вот то, что мы говорили про свидетелей Иеговы, что оказалось, что она выгоднее всего... Региональным управлением Центра противодействия экстремизма. Они таким образом легко делают себе отчетность. А власти как таковой э, все это совершенно не нужно. То есть, что за какую-то там шутку про рождественское купание людей сажали в тюрьму, от этого нет никакой пользы федеральной власти. Ну вот э, так и тут. да. Но, э, к сожалению... Это касается именно случайных людей. А тех, кого власть рассматривает, рассматривает как своих оппонентов, преследуют таким же образом. И по той же 282, и по 280, и по 205.2 оправдания терроризма. К сожалению, вот она все больше становится такой массовой статьей. То есть э, такие дела удивительные. Есть там левые активисты из Орловской области. Э, который был Сергей Сергей, прошу прощения, не вылетел из-за фамилий, но неважно, он писал о мирной революции, которую надо сделать. То есть никакому конкретному насилию он не призывал. Тем не менее получил 4 года, за, в том числе за оправдание терроризма, поскольку как, как написали эксперты, революция бывает только насильственная, и значит говоря о необходимости революции, он призывал к насилию, к, к насильственному воздействию на органы власти с целью изменения принятия решений и так далее. Ну, то есть абсурдная совершенно конструкция. То есть, по большому счету вот. Э Место резиновой 282 заняла резиновая 205.2, только наказание по ней существенно больше. Ну и последний на сегодня вопрос. Вы, наверное, помните дискуссию, которая не раз зарождалась у нас на форуме о роли участия гражданского общества, в том числе там, ряда правозащитников в формировании корпуса антиэкстремистских статей о будущем этих статей, их правоприменения. вот Как вы думаете, есть сейчас какое-то устойчивое понимание в правозащитном сообществе того, что все-таки как-то в будущем надо пересматривать вообще весь этот пакет статей? Ну, совершенно очевидно, что с одной да. стороны, сами статьи, я думаю, что понимание по этому поводу вполне есть, что сами статьи, наказывающие за высказывание, должно быть пересмотрены, частично отменены, а частично сформулированы так, чтобы избежать расширительного и двусмысленного понимания. А с другой стороны, и это главное, должна быть изменена практика правоприменения, потому что ну вот сейчас... Суды принимают решение, можно написать сколь угодно хорошее название статьи, но если суд выносит содержание, написать в статье, но если суд на черное говорит это белое, а на белое и черное, потому что так сказали эксперты, это все равно бесполезно. Первичен независимый суд. И при этом да, важно, чтобы законы были об, ну, максимально соответствующими требованиям продвигаемым правом государства, определенности, законов, предсказуемости требований, которые подъявляют человеку. Сейчас все это не так. И мне кажется, понимание необходимости реформы есть, но э, я, не, опять же, не драматизировал бы э, именно э, вот этот вот спор древний. Сейчас он, мне кажется, уже не сильно актуален. Нет таких людей, которые говорят, что вот да, давайте всех сажать. Э, Сейчас нет, я согласен. Ну, э, спор -то о том, что э, одни говорят, что вообще за высказывания нельзя наказывать. Да, с этим правозащитники не согласны. Уголовная ответственность за некоторые высказывания, которые призывают к насилию, прямо вытекает из обязательств, например, Российской Федерации по Международному пакту о гражданских политических правах. Там прямо сказано, что государство должно противодействовать призывам к насилию и ненависти на расовые, религиозные и прочастные. То есть какого-то рода воздействия в этой связи должно быть. Вопрос в том, какое следует ли людей, например, лишать свободы за это. И вот мне кажется, есть определенный консенсус, связанный с тем, по крайней мере, мы еще давно, еще до того, как все это развернулось, в таком масштабе проводили круглые столы в правозащитном центре «Мемориал», куда приглашали представителей самых разных политических сил, и, по крайней мере, на уровне того, что за высказывание не следует сажать людей за решетку, взаимопонимание было. Ну, Соответственно, мне кажется, что когда ситуация изменится так, что нам придется опять думать о том, как вообще нужно применять это законодательство, помимо отрицания существующей практики, мы найдем общий язык. Ну, лично я, например, считаю, что караться должен только прямой призыв к насилию, это мое глубокое убеждение. Остальное, ну, это уже вариация. Ну, хорошо, спасибо большое за это интервью, было очень интересно. Спасибо вам, С вами вам, Сергей Давидис и Даниил Константинов с большим разговором о российских спецприемниках, репрессиях, статьях Уголовного кодекса, ну и о нашем будущем. Оставайтесь с нами, до свидания.